Девушка, это вам. Он от того замечательного Тадарина. А это тебе, а ее парня. Дочь, мы с отцом долго думали и решили, что пришло время тебе признаться. Ты приемная. там не будет? А если там есть? Здравствуйте, можно, пожалуйста, колко Здрасте, можно. А можно ваш паспорт? Вам 18 есть? Так зачем я же кукол беру? Да это для меня. Я женщина свободная. Отстань, отстань. А может поиграем? Ты у нас супер-женщина? Да. Супер-женщина? Да. Мне очень нравится эта игра. Мне не нравится эта игра, я вообще не это имела в виду. Молодой человек, а можно я присяду? Да, конечно, присаживайтесь. Карина. Рабит. А вас тут не устраивает? Женя. Карин, посмотри адрес в моем телефоне. Я не лазю в твоем телефоне. А можно я пойду с друзьями в клуб? Я не могу тебе ничего запрещать. Карин, выбирай, что тебе купить. Да у меня все есть. Зачем ты будешь деньги тратить? Блин, жарко, открой окно. Блин, рус жарко. Включи кондей, а блин, жарко. Сейчас тебе не жарко? Нет, сейчас отлично. Карин, слушай, а какую вот ты вот татуировку себе набила? Татуировку? Угу. Вот смотри, вот здесь, вот, вот тут, вот ага. большими буквами: а Оберег отдал Боецов. Мам, я не хочу есть. Доча, я сказала, кушай. Мама, я не хочу есть. Я кому сказала кушай? Мы что зря деньги на подарок тратили? Мам, я не знаю, кто эти люди. Какая разница, же... Руслан, мы едем к маме. Ни хрена мы никуда не едем, поняла? Я мужик, и моя сволочь за коров. Мама едет к нам. <связать> Дочь, мы с отцом долго думали и <связать> решили... Еще раз. <связать> давай. Тебе? Давай, что давай, Дочь, говорит? мы долго думали и решили с отцом, что пора время тебе сказать, ты заеб... <связать> давай, <связать> Привет. я наркха. Смотрим байна Карины. Смотри, чтобы только сбоку было. Да, чтобы... да. Надо показать, что я похудела. На фотошопе поправишь. Вы смотрим, ниже или выше? Черт, это вы, еще... Сейчас мы с тобой пройдем тест на адекватность. Посмотри на картинку, что ты здесь видишь? Если ты увидел корову, добро пожаловать в ряды психов, неадекватов. И шизофреников. Хотите, я покажу вам беззаботность, ну и просто счастливого человека. Как-то просто похуй. Моли! Мне сегодня важна встреча и дочь выскочил. Можешь замазать? Да, конечно, останавливайка чепунька, вообще ничего не видно. Давай. Ну, красиво. Галина, ты что-то убанулась! Чуть-чуть переборщила. Диеты сели, какие же вы молодцы Сосичка Диеты сели а? Че? Дисто заняться нечего а? Так нельзя было говорить а? Ой, а ты опять вручное ешь Ну я вот на фрукты перешла Да, она только фрукты ест, молодец Жень, смотри у него вообще проблема все братья его попали в Государство, в царство Блять, куда они там попали а -а -а. Да. вот так дальше тоже попадет во время кекса не в ту дырку Уболь. жень давай снимем историю ну там должен быть ты накрашен ну пожалуйста она очень смешная я все сделаю ради тебя мне сложно. Да не сложно тебе, вот им сложно. Появилась мысль, а что если вы будете делать ко мне обращение или пародии на меня, отмечать меня в истории? Напиши коммент, сколько об этом думаешь. Всем пока. А я лучших выложу у себя. Ну что-нибудь смешное, прям, подкалите меня, да?